Установив его лишь раз, вы забываете о различных неудобствах, экономите свое время при покупке тех или иных товаров. Скорее всего, вы бы достаточно неплохо хотели бы сэкономить. Будет обзор на канале, который стоил 1000 рублей, а я его купил всего лишь за 400. После каждой покупки вы получаете свой гарантированный кэшбэк, который можете вывести при достижении купонов, опять же акций и так далее и тому подобное. Они предлагаются на различных сайтах. Всем привет! Finder вещает. Наверняка каждый из нас хоть раз совершал какие-либо покупки в интернете и скорее всего вы бы достаточно неплохо хотели бы сэкономить на этом, благо есть огромное количество способов, какие-то проверенные, какие-то не очень и так далее и тому подобное. Но сегодня в данном ролике я расскажу вам о трех на данный момент самых лучших и проверенных мной способах, с помощью которых вы сможете довольно неплохо начать экономить при покупке тех или иных товаров или вещей в интернете первый метод является самым простым это промокоды либо же промокоды Суть промокодов состоит в том, что они предлагаются на различных сайтах, которые являются партнерами определенных интернет-магазинов. Еще хорошую скидку на товары можно получить просто скачав определенное приложение, например, как стандартный клиент Алиэкспресса для iOS либо же Android, где предлагаются очень большие скидки на товары по различным категориям. Вторым способом по экономии денежных средств при покупке определенных вещей через интернет являются всевозможные кэшбэк-сервисы. Они все выполняют плюс-минус одинаковую функцию, благо их великое множество. Но самым удобным и интересным с точки зрения функционала возможности, опять же, по проценту по возвращению кэшбэка является сервис под названием Кэшби. У сервиса довольно гибкий график выплат, хорошая ставка по кэшбэку, большое количество интересных тематических акций и конкурсов, а также возможность получить аж двойной кэшбэк при регистрации на сайте. Самой полезной фичей Кэшби является накопительная система, которая добавляет 30% к уже имеющемуся кэшбэку. Помимо этого, на сайте присутствуют все топовые магазины и бренды со всех категорий. Чем активнее вы пользуетесь кэшби, тем больше соответственно, денег вы получаете с кэшбэка обратно себе на счет. Отличительной чертой сервиса является реферальная система, то есть активно приглашая друзей, вы можете как минимум утроить свой доход с покупок, ну круто же. Также у кэшби есть очень удобное расширение для браузера, установив его лишь раз, вы забываете о различных неудобствах, экономите свое время и получаете просто удовольствие от покупки, не делая лишних действий и манипуляций расширение работает очень быстро и ненавязчиво после каждой покупки вы получаете свой гарантированный кэшбэк который можете вывести при достижении минимального порога выплаты на большое количество платежных систем в отличие от многих похожих проектов регистрация у кэшби занимает не более минуты чтобы зарегистрироваться и начать пользоваться сервисом достаточно перейти по ссылке описания к этому ролику выполнить вход либо с помощью одной из предложенных соцсетей либо с помощью адреса электронной почты и пароля последним методом являются тематические и праздничные акции либо же конкурсы опять же приведу в пример свой любимый китайский сайт алиэкспресс который довольно таки часто устраивает различные акции и мероприятия просто с бум скидками до 80 процентов на большое количество категории опять же большое количество окей OK товаров э, из различных категорий ну и к примеру взять ту же самую распродажу которая состоялась совсем недавно она так и называлась 11, .11. например урвал себе для своего iphone 7 plus из кожи весь такой прикольный классный будет обзор на канале который стоил тысячу рублей а я его купил всего лишь за 400 короче говоря вот такая история в описании под этим роликом я оставил несколько интересных ссылочек во первых на кэшбэк сервис которым я довольно таки часто пользуюсь кэшби а во вторых на сайт и приложение алиэкспресс которые вы можете скачать на свое устройство и опять же с помощью мобильного приложения получать гарантированную скидку с помощью купонов опять же акций и так далее и тому подобное у микрофона был артем надеюсь данный ролик вам чем-то помог и если да то подпишитесь на канал и поставьте свой лукас вам будет не сложно а мне приятно совсем скоро увидимся до новых встреч пока!